Вот он, ну в этом здании, короче, как Кирилл, значит, как-то мы пришли туда-сюда, дуб море поднялось, штормить начало. Ну мы сидим там, штормить начало, там кое-как всех повытаскивали, Дуб бегают рыбаки из спирса и говорит, там кто-то тонет. О, а, Кирил, Кирилл, Кирилл ласты в руки бегут, прыгают за перс, Видите, правда, кто-то барахтается, метров 30 от перс, знаешь, 30 метров, он тонет, маните, Кирилл Срами к нему подхватывают его, тянут, он продолжает тратить эту Рами говорит, закрою рот, дурак, тебя уже спасают. Он и вправду успокоился. Тогда они вытащили, видно было, оказывается, он уже давно был без балласта, с надутым жилетом компенсатором. И 30 метров от берега он валялся, все, он тонет. Ну ты когда нибудь такое видела? Ну полный дебил. Хохма. Это не хохма. Это у меня было на глазах. Здоровый мужик, 30 метров от берега. Без... Лежит надутым жилетом компенсатором, я тонул. Вот, а больше у нас ничего интересного нет.